Стихия это прежде всего энергия, стихийные силы. Как мы это с вами знаем, как мы это с вами видим из мифов, из каких-то источников, и под таким термином, как правило, вот этот термин употребляется, когда говорится о чем-то, о чем человек не может справиться, правда? Когда мы употребляем термин стихийный, верно? Да? А что еще мы подразумеваем под термином стихийный? внезапный, спонтанный, так, хаотичный, так, непредсказуемый. То есть все, что не подвержено человеческому разуму, пониманию человеческого разума. Да. Все Все только отрицательные. Потому что, как правило, если человек чего-то не знает, он этого что? Боится. Соответственно, наша с вами будет первая задача избавиться от подсознательного страха перед стихией. Потому что в противном случае у нас ничего не получится. Мы будем употреблять этот термин и внутренне содрогаться от того, что, не дай бог, он сейчас наступит. Сможем ли мы пробудить в себе стихии, если будем бояться именно этого факта? Нет, не сможем. Дело в том, что когда человек употребляет этот термин, термин стихия, и прилагает его к природным силам, сразу становится понятно, что это приложение демонстрирует для самого же человека, что есть в этом мире что-то, чего он не знает, никогда не узнает и никогда не сможет с этим вопросом справиться. Употребляя термин стихийный и говоря о стихийных силах, человек признает свое бессилие против природы. Изначально отказываясь от, не просто от борьбы, да, есть вещи, с которыми, возможно, и не надо бороться, а даже от самого факта познания. Что как можно познать то, что непонятно? Как можно познать то, чем невозможно впоследствии управлять? Человек, как правило, не боится того, что предположительно он может использовать в качестве своего инструмента. То есть то, чем он сможет командовать, то, чем сможет управлять, поработить и так далее, и так далее. Вот если мы хотим познать стихийные силы, пробудить их и не, не поставить на службу себе, это, наверное, будет неправильный термин, да, а научиться с ними взаимодействовать, как силами, способными взаимодействовать с человеком, мы прежде всего должны изменить к ним отношения, свои отношения. Что же такое стихии? Что же такое стихийная сила, с которой мы с вами будем работать, которую будем пытаться пробудить в себе? Это базовые первичные элементы, из которых соткано все в этом мире. Абсолютно все. И в зависимости от различного комбинаторного сочетания образовываются и формы, и образы. И все, что имеет материальное и нематериальное отражение, все есть производная стихия, вот этот стул, это сочетание стихий, просто в, своей, в своем объеме, тело человеческое есть сочетание стихий, разум человеческий есть сочетание стихий и все, на что бы сейчас не упал наш взгляд, не коснулось мысль, все по сути есть стихийное сочетание. Стихии – это мельчайшие элементы окружающей реальности, которые есть абсолютно во всем, они есть общие и неделимые. То есть, когда начинается познание какого-то явления или элемента природы, ученые прежде всего начинают делить, дробить его на части, пока это дробление не станет невозможным. Вот когда это дробление перестает быть возможным, говорим, мы дошли до элементарной частицы. Вот стихия ⁇ это элементарная частица. Но не в математическом, не в физическом смысле, а в смысле, скорее, более оккультном, более мистическом, более магическом. Познать этот магический и оккультный смысл, это увидеть общее, что объединяет людей, увидеть общее, что объединяет все элементы живой и неживой природы. Это увидеть что-то такое что является строительным материалом для реальности, строительным материалом для творения. А один из магических законов говорит о том, что если есть две, например, палитры с разным количеством элементов, и есть некий элемент, который является общим для этих палитр, то этими двумя палитрами можно управлять через этот общий элемент. Это понятно? Очень простой закон. Таким образом, приложение к стихиям закон раскрывается следующим образом. Если в тебе есть стихия огня, во мне есть стихия огня, и в вас есть стихия огня, мы объединены вместе наличием этой стихии огня. И соответственно, любое изменение в стихиях вовлечет изменения и во мне, и в тебе, и в вас. И на этом по сути, на этом простейшем законе и строится все понятие о магии, все понятие о магическом искусстве. Найди общий элемент, научись управлять не всей системой, а только этим общим элементом, и ты будешь управлять всей системой. Это ясно? Все очень просто. Вот этому мы с вами попробуем, попробуем научиться находить общий элемент, учиться ими управлять. И, соответственно, через управление общим элементом, управлять всей своей реальностью. Все очень просто. Ну, это просто так на бумаге, да? <забы> забыли про но есть, ну, есть определенные сложности на пути, да, с которыми нам с вами предстоит справиться. Первая сложность, с которой сталкивается каждый, идущий по пути развития магического искусства, это избавление от своих собственных страхов. Прежде всего, как уже было сказано, страхи связаны с непониманием. Следовательно, если возникает понимание, если пробуждается понимание, то и страхи начинают отходить на какой-то второй план. А трудность вторая, с которой обязательно сталкиваются все, желающие познать мир с, магического, с магической ветки бытия, это собственная невнимательность. Мы не внимательны к величайшему сожалению, хотя это качество мы всячески пытаемся развивать. Человек, существо инертное. Почему человек, существует инертное? Потому что так проще. Когда катимся по инерции, по какой-то определенной колее, во-первых, происходит огромнейшая экономия сил и энергии. Потому что когда мы начинаем познавать что-то новое, на каждое новое познание у нас уходит дополнительное количество энергии, как в детстве. Когда мы этот про мир ничего не знали, он нам казался очень большим и интересным. А как только мы про него узнали более или менее что-то понятное, как, как им пользоваться, как им управлять, он перестал быть для нас интересным, потому что никаких новых элементов мы, перест... мы в него уже не включаем. Соответственно, внимательность это то самое качество, которое позволит вам видеть этот мир немножко в другом аспекте. И это качество, как любой навык, да? кому-то приходит от рождения, и тогда мы говорим об этом человеке, что этот человек немножко иного формата, иного склада ума. Он в этом своем складе ума видит то, чего он видит другие. Это в любом случае человек немножечко не от мира сего. Соответственно, общая масса может воспринять этого человека как изгоя. А это неприятно? Это неприятно. Это неприятно, если заранее не быть готовым к этому. Это вторая сложность. Да? отсутствие внимательности. И вот, вот это качество внимательности, как уже было сказано, ну, мужик прибоврожденный, то есть ты с ним родился, и тогда это называется талантом, какой-то особенной способностью, но не все приходят с талантами, кому-то приходится эти способности и таланты развивать и зарабатывать. Верно? Верно. То, что тебе качество внимательности, возможно, не даны были от рождения, в этом нет совершенно ничего сложного, страшного, просто тебе придется приложить больше усилий для того, чтобы эти качества развить. Но фокус заключается в том, что с качествами внимательности приходят обычно все люди в этот мир. Просто попадая в эгрегориальную среду, в среду взрослых людей, умных людей, которые воспитывают своего ребенка не для того, чтобы ему отбить эти качества внимательности целенаправленно, а только для того, чтобы ему было просто удобнее выживать. Сознание ребенка проходит через этапы программирования, у него вшиваются некие стереотипные шаблонные модели, обществом вшиваются не обязательно вашими родителями. И по, живя по этим общим и шаблонным моделям, соответственно ты не тратишь время на познание чего-то нового, на разрушение этих моделей на формирование новых себе личных, так как тебе надо. Поэтому качество внимательности, как правило, атрофируется со временем и обычно, когда ребенок входит уже в стадию взрослости, то есть первые этапы полового созревания, если он не сумел сохранить себе эти особенности, они у него сходят на нет. И чем позже ты начинаешь вспоминать о том, что у тебя эти качества есть, тем сложнее, соответственно, тебе становится. Но сложность, это не означает невозможность. Просто когда что-то сделать сложно, надо потратить на это больше времени. И вы должны быть к этому готовы, что, возможно, именно в вашем случае это качество придется развивать дополнительно. Это качество придется, на его пробуждение, потратить больше времени. Здесь определенную легкость, определенную простоту достижения этого вопроса могут получить люди с психотипом ребенка. Человек с психотипом ребенка ⁇ человек, который познает этот мир. Соответственно, качество внимательности является неотъемлемым фактом для познания этого мира, поэтому он у них есть. Человек с психотипом родителя приходит для того, чтобы этот мир структурировать и управлять. Соответственно, сами понимаете, что это качество. Качество внимательности у него немножечко атрофировано или просто специфично, чтобы не отвлекать сознание от более серьезных, умных, глобальных задач. Поэтому на факультете стихии, как ни странно, основную, основные трудности появляются у, человек, у людей с психотипом родителя, а не ребенка. Потому что стихии невозможно познать, они не информационны, это энергии. Значит, их можно только почувствовать, потому что познать мы можем только то, в чем присутствует информационная компонента в большей степени, а почувствовать то, в чем присутствует энергетическое, понятно объяснение? Соответственно, у детей, у людей с психотипом ребенка в большей степени развиты нижние тела, тела подсознания. Развиты, это значит раскачаны, и качество внимательности там, на этих уровнях, присутствует в большей степени. У людей с психотипом родителя в большей степени развиты высшие тонкие тела, от ментала и выше. Соответственно, качество внимательности человек с психотипом родителя в большей степени реализовывает на информационных пластах сознания. А поскольку мы опять же говорим сейчас о стихиях, то есть о чувственных моментах, то, соответственно, в большей степени успех и простота достижения здесь гарантированы людям с психотипом ребенка. Это я говорю к тому, что люди с психотипом родителя должны приготовиться к тому, что будет немножечко трудно. Если вы эти качества не развивали заранее и не научились внимательности к своим собственным телесным ощущениям. Я надеюсь, что научились. Учились, это хорошо, значит вам проще будет на этом курсе, на этом факультете.